Вести, я все себе заберу! Ладно-ладно, не кипятись! Ты очень отлично убеждаешься! Наконец-то на моем канале собралась первая семья Лол-сюрпризов! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Чем занимаетесь, девочки? Ой, мамочка пришла! А я на своей игрушечкой играю! Ой, скукотища такая! Мышла бы на улицу с подругами погулять! Вот, весь день дождь, дождь, дождь, когда он уже закончится. А я вам здесь вкусняшек принесла. А, ух ты, это же желейные апельсинки. Вкусняшка, вкусняшка. Ребята, а вы любите желейки? Напишите в комментариях, какие вам больше нравятся. Ладно, девочки, вы тут делитесь своими сладостями, а у меня еще дела. У меня здесь зеленый рай! Это же не только тебе! Как это? А кому это все? Нас же двое! Значит, будем делить поровну! Но я не хочу делить! Я хочу, чтобы все в Если будешь так себя вести, я все себе заберу! Ладно-ладно, не кипятись! Ты очень отлично убеждаешься! Ну что ж, давай делить поровну! Только смотри мне, считай хорошо! А то будет тебе! Это тебе, а это мне! тебе, будет опять тебе. Ну ладно, еще тебе. Но это уже мне. И опять тебе. И снова тебе. А это уже мне. Опять тебе. Еще раз тебе. Это будет мне. И еще одна тебе. Смотри, все форма получилось. Слушай, ну ты дает. Я не знаю прям, чего у вас там в этой школе только учат. Слушай, у меня только 4 зеленьки, а у тебя 9. Вы чего там в школе? спите? с Да, От каких это пор? Детские сады такие продвинутые, а? А знаешь что, сестренка? У меня есть отличная идея! Теперь делить буду я! Да-да! <сёк> это будет тебе! А вот это уже мне! И снова тебе! И снова мне! Ты какие больше любишь? Апельсиновые или малиновые? Потому что я люблю малиновые! И я тебе их не отдам! <сёк> ну конечно же я люблю апельсиновые! <сёк> Тогда эти три апельсиновые тебе! А эти малиновые! Мои. Осталось еще три яблочных. Одна будет тебе. Еще одна будет мне. Но остается еще одна. Хм, как же нам ее поделить? А, придумала. Так как все делила поровну я, всю работу сделала я, значит это будет моя. Слушай, а давай маму еще угостим. Это яблочный, и еще апельсиновую и Хм, классная идея. А, так значит, что-то вас таки учат в этой школе. Не зря ты туда ходишь. Мама! Мама! Что случилось, девочки? Ничего не случилось. Просто мы хотим с тобой поделиться зеленьками. Спасибо вам большое. Не так приятно. Девочки, ну только вы не кушайте все сразу, пожалуйста. Это очень плохо. Да-да, мамочка, я знаю, мы будем чуть-чуть, Потому что сладкое портит зубы и фигуру. Правда? Да-да. Лапкин лучше не увлекаться. Вы у меня такие умницы. О, ой, а я же кое-что забыла. У меня же еще сюрприз для вас. Сейчас принесу. Сюрприз? Сюрприз? Какой еще сюрприз? Питомца заказывали? Вот это да, это же питомец. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. это же питомец. Давайте давай его откроем. Привет, девчонки, мальчишки. Смотрите, сегодня я помогу открыть нашим девочкам питомца. Ну что ж, не будем тянуть. Давайте открывать скорее. Ничего себе, у меня получилось открыть с первого раза. Вот это да. Так, наша подсказка. Ух ты. Это разделенное сердце. Ха, плюс вот такая куриная ножка. Кто-то ее уже откусил. Break a leg. Хм, вот это да, сломать ногу. Что в этом могло означать? Очень интересно, поехали дальше. Вот это нам послание. <смех> Интригующе. Ой, у нас желтый шарик. Вот упали наши наклеечки. И наш последний слой. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Что такое? Что случилось? Как это стоп? А я хочу спросить. Девочки и мальчики, вы уже подписались на наш канал? Тойс and dolls? Если нет, как нет? Обязательно быстренько подписывайтесь. И не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, можешь продолжать. Ну что ж, спасибо тебе, мини-доктор. А мы продолжим. И у нас остался последний слой. И открываем. У нас тут такой ярко-розовый песок. А точнее, коробочка для него. Пакетики, пакетики. Ого, сколько пакетиков. Здесь питомец или набор пакетиков? Нет, здесь питомец. Но еще есть кое-какие аксессуары к нему. Давай посмотрим. Давайте все посмотрим. Итак, это у нас... та -дам! Ой, какая нежная бутылочка. Она розовая с сиреневой крышечкой. А теперь откроем... Давайте вот этот пакетик. Тогда мы узнаем, кто у нас. Кошечка, щеночек или зайка. Открываем... Ух ты, это кошечка, посмотрите. Девчонки, у вас будет кошка. Ой, какой собочек и сирененький. Такой нежный-принежный. Мне уже не терпится посмотреть на кошку. А у нас еще один пакетик. И это. Вау, вот это да, смотрите. Это какой-то аксессуар на шею, как будто какой-то платочек. Хм. Мне кажется, я догадываюсь, чей это котик. А теперь у нас осталась кошка. И что же это за котенок? Ребята, может вы уже знаете, что это за котенок? Если да, быстренько пишите, как он называется. А мы открываем. О, вау, ты какой он классный. Ой, девочки, у нас получается семья с питомца и маленькой сестричке. Если вы смотрели видео, то пару видео назад мне попалась сестричка к этому котенку. Маленькая девочка. Ой, какой он хорошенький. Смотрите, какие сиреневые волосы. Вот эти две розовых пряди. Нет, здесь три. Здесь две. И вот сюда одна. А, какие. А, глазки какие нежные. Тоже сиреневые. Не такие яркие, конечно, как волосы. Немножко понежнее. И розовый носик вот так сделаем наша маленькая девочка цвет меняла, интересно эта кошка меняет цвет или нет? это мы скоро проверим а еще нам нужно узнать есть ли какой-то аксессуар здесь в песочке давайте поскорее это проверим М -м, какой у нас песок нежно-розовый ну конечно, это же кошечка. Что-то я нашла, да, это обувь. Это обувь к нашей кошке. Вы посмотрите, какая она яркая. Вот такие розовые ботиночки. Интересно, они все одного цвета или разного? И еще один розовенький? Нет, все одинаковые, все розовые. Смотрите, ребята, вот наша кошка в обуви. М -м -м, как и идет розовый цвет. Ну что, девчонки, как вам ваш питомец? Ой, какой зон хорошенький! Я уже бегу к тебе! Ты моя киса, кисулечка красотулечка! Мяу! <связывая> <связывая> Какая хорошая киска! Слушай, а как же мы ее делить будем? Ну да, она же твоя киса одна! А, <связывая> слушай, у меня идея! Знаешь что? Гулять и играть мы будем с ней по очереди или вместе! А убирать будешь ты? <связывая> а, нет! Ты очень хитренькая, так не пойдет! Убираться мы тоже будем по очереди! Ну ладно, ладно! А давай посмотрим, что это киса умеет. Киса, киса, я с тобой буду купаться. Давай, ныряй глубже. Ня? Ой, смотри, я меняю цвет, а ты? Ой, а ты не меняешь. М -м -м, жалко. Ну ладно, ничего, я и так тебя люблю. М -м -м. А девочка наша меняет цвет. И очень классно. Ну что ж, давайте посмотрим, что умеет наша киса. А -а -а, она у нас писает! Писает наша кошка. А -а -а, ты чего наделала? Ой-ой, ухожу, ухожу! А, а, испортила всю воду! Ну! А -а -а, чуть не забыла! Слышишь, Ир, ты можешь взять себе одну малиновую излейку за то, что ты нам помогла открыть нашего питомца? Спасибо тебе большое, мини-доктор. Я возьму тогда не малиновую, а лимонную, можно? Но только одну. Я смотрю, я все контролирую. Ребята, у нас сегодня отличная новость! Наконец-то на моем канале собралась первая семья Лол-сюрпризов. Смотрите, это наш питомец сегодняшний. Вот такая маленькая сестричка и старшая сестричка только из серии блестящих. Вот такая Лол-семья у нас теперь есть. Я надеюсь, что это первая семья и не последняя. Ура, ура, ура! Может и семья, это, конечно, хорошо, но питомец все равно мой. А сейчас я хочу поздравить с днем рождения сестру Марго Мейкер. У нее был день рождения 22 марта. Поздравляю! Всего тебе хорошего и побольше! А еще я хочу передать привет Софии Самохваловой. Привет тебе, София! Ну что друзья, до новых встреч! Сяо-какао!